Разреши я тебе напишу. И всего дело. Ничего больше не прошу Говоря вам, разреши я тебе напишу. И это все, что хочу сказать. Разреши я тебе напишу. Тебе напишу С перебром дождей Напишу, что стал один, коровянный вратицы шум, если он любит, а пока я еще дышу. Большое!